Всех приветствую на канале Техорбита. В этом небольшом видео покажу, как я припаиваю контакты Кардуина Нано. Возможно, начинающим будет очень полезно посмотреть, как проходит пайка мелких контактов. При съемке на телефон пайка получается не такой, как бы сказать, удачной, гладкой, так как сам телефон же и мешает это делать. Когда ничего не мешает, это дело идет намного быстрее и намного аккуратней. Ни саму плату, ни контакты я перед пайкой не мажу никаким флюсом, а использую качественный припой, в составе которого уже есть флюс с названием Каина. Пруток припоя диаметром 0,8 мм. Главное в пайке это хорошо прогревать контакты. Пайку произвожу при температуре 340 градусов. После того как хорошо прогреваешь контакт, Припой сам его обволакивает. Так что не нужно даже никаких лишних движений, типа размазывания припоя паяльником. Припой сам облегает полностью весь контакт. После основной пайки проверяем все контакты. Если где-то что-то плохо пропаяно, еще раз пропаиваем. Я вот сразу не заметил и плохо пропаял два контакта. Но это из-за того, что я смотрю, сейчас снимаю, смотрю под телефон. Мне очень неудобно. Когда пайку осуществляешь в удобной обстановке, то, конечно, в основном сразу видно, как пропаял контакт. Но повторную проверку все равно обязательно делаем. Надеюсь, это видео было кому-то полезным. Ссылки на припой, на данный паяльник нажалах т 12 по которому я уже делал обзор, ссылку также оставлю в описании под видео. А у меня на этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажать на колокольчик. Всем пока.